Всем привет, я Денис, я Ирина, и вы на канале Рульков ТВ. Мы очень тронуты вашими комментариями о том, как нам живется в Америке во время карантина. И сейчас мы вам расскажем, как мы прожили целый месяц без денег в США во время коронавируса. И самое главное, почему этот месяц прошел безболезненно для всех американцев и тех, кто живет легально в стране, это грамотная поддержка государства. Сначала мы поговорим о нематериальной помощи и о том, как мы экономили весь этот месяц. Итак, первая мобильная связь. Мы написали нашему мобильному оператору в техподдержку о том, что мы оба остались без работы, на что они нам ответили, что они понимают наше тяжелое положение и зачислили нам ежемесячный платеж как бонус. И составило это 25 долларов с человека, а всего 50, то есть целый месяц мы сэкономили 50 долларов. Мы пользуемся самой дешевой мобильной связью, которая полная анлимит на разговоры и на интернет. Если вам интересна какая-то связь, напишите нам в комментарии, мы вам сообщим. так как мы сэкономили на машине. Та машина, которую мы взяли в ЛИС, мы написали в Ниссан, что у нас нет денег и так далее, как и в первом случае. На что они ответили, что они могут нам предложить отсрочку на один месяц. Также есть история про то, как все говорят, что можно сэкономить на страховке, что ее как будто можно бы приостановить. На что я, естественно, повелся и обратился к страховому агенту, и он посмеялся надо мной и сказал, кто вообще сказал, что так можно. На самом деле приостановить нельзя, полное покрытие можно убрать с машины, и тогда она станет немного дешевле, страховка. Но это нельзя сделать на машины в лис и кредит, а у нас машина и в кредит, и в лиз. Так что это нам не подходит, и никакой экономии по страховке нет. Но некоторые страховые компании предложили, что к ним можно позвонить, и они предоставят какую-то скидку. Наша страховая компания написала, что звонить нам не надо, мы вам автоматически присвоим скидку 20% за апрель и май. Интернет! Также мы узнали, что у Комкас есть специальное предложение для тех, у кого низкий доход, и если вы сможете доказать, что вы подходите под эту категорию, у них есть специальное предложение, что интернет стоит 10 долларов в месяц, и в честь того, что коронавирус, карантин 2 месяца бесплатно. Также, если вам интересно узнать подробнее об этом офере, напишите нам, мы отправим вам ссылку. Ну и, конечно, самая большая статья расходов – это аренда квартиры. Мы написали нашему property менеджеру, что денег нет и все такое, нас уволили. На что он нам ответил, что он нас понимает, и чтобы мы держали ее в курсе всех новостей. И вот, казалось бы, все плохо, мы должны сидеть горевать, но наш дядя прислал нам денег. Как вы понимаете, имя дяди – это Дональд Трамп, и помощь называется «Симулус Чек». Нам прислали чек на 2900 долларов, это 1200 на взрослого человека, так как нас двое, это 2400 и плюс 500 на ребенка. Хочу добавить, что для этого нам не нужно было стоять где-то в очередях, подаваться где-то, отправлять какие-то документы. Нам просто отправили деньги на счет, а данные они взяли из наших налоговых деклараций. И еще также есть такая господдержка, которая называется «Пособие по безработице». И обычно это составляет где-то 225-250 долларов в неделю минимум. Но в честь того, что сейчас идет карантин, добавили еще плюс 600 долларов, как федеральные. И мы, конечно же, падали на эти пособия, но, скорее всего, что нам ничего с этим не светит. И после того, как у нас появились деньги, мы снова написали нашему property менеджеру насчет квартиры, что деньги у нас есть, мы получили стимулс Check, но их все равно недостаточно, не чтобы оплатить все наши счета в полном размере. Я попросил предоставить нам большую скидку на квартиру. На что она нам сказала, что она должна спросить у владельца квартиры насчет такой скидки, и она даст нам знать. Примерно через час она нам ответила что... и предложила следующий офер, что мы заплатим 1000 долларов вместо 1300, а 300 долларов они возьмут из нашего депозита. Что такое депозиты и что это такое, вы можете узнать по ссылке вот в этом видео про нашу квартиру. Также мы понимаем, что в стране есть и те люди, которые находятся без денег, без кредитных карт или легального статуса. О таких людях заботятся благотворительные фонды, волонтеры, специальные организации, которые организовывают пункты выдачи бесплатной еды. Статус не важен, все, что нужно, это приехать на машине и отстоять очередь. Даже из машины выходить не надо, волонтеры открывают багажник и закидывают тебе определенную еду, и ты уезжаешь. Также еще семьям с детьми можно каждое утро получать в школах завтраки, а где-то и обеды. Еще хотелось бы рассказать про такой момент, несмотря на то, что в Америке... Мы ушки не обманываем друг друга. Во время этого коронавируса участились случаи бескорыстной помощи друг другу. На местных группах в социальных сетях по начали появляться сообщения, что кому-то требуется помощь, от, например, семье или одинокому человеку. И люди начинают помогать, они просто присылают либо деньги, либо привозят какие-то продукты, смотря что требуется. И иногда, например, требуется даже мебель какая-то, например, новорожденному ребенку. И люди привозят все это, и с радостью, и очень большие отзывы. Я раньше такого не замечал. Кстати, наш, нашим такую помощь оказывают часто. Просто во время карантина эти случаи увеличились, что не может не радовать, потому что значит осталось что-то в людях человечное. Но даже если государство бы не прислало нам эти деньги, мы готовы были жить в кредит простым способом. Просто мы потратили деньги из кредитных карт. У каждого американца этих карт просто завались. Их-то может быть и 5, и 10, на которых до 10 тысяч долларов, а у кого-то даже и больше на каждой карте. И мы просто бы тратили эти деньги. Потому что это тяжелое время для всей страны и даже для всего мира, а не только для нас. И в конце концов это всего лишь... И как говорят американцы, shit happens, дерьмо случается. Ну а на этом история наша не заканчивается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии обязательно. Всем добра, пока-пока!